7 октября меняет свой знак. Из мрачного скорпиона переходит знак стрельца и будет двигаться по этому знаку до 5 ноября. Видео есть на моем канале, посмотрите, пожалуйста, ссылка в закрепленном комментарии. В ближайший лунный месяц нас всех ждут кардинальные перемены. Он окажется запоминающимся для многих.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 Новолуния – это фаза Луны, когда она находится между Землей и Солнцем. В астрологии называется соединением Солнца и Луны. 6 октября в 14.05 по киевскому времени произойдет новолуние в весах в 14 градусе. И с этого момента стартуют первые лунные сутки. Представители знака весы по Солнцу или по асценденту, а также те, у кого Луна в весах или планеты в 13-14 градусах весов – очень ярко ощутят влияние этого новолуния. Друзья, по вопросам обучения и индивидуальных консультаций, контакты на главной странице и под видео. Знак Весы находится под управлением Венеры, планеты любви и партнерства, связан со сферой взаимоотношений, официальных союзов, сотрудничества. Октябрьская новолуния принесет судьбоносные события в эти темы. Многие смогут разобраться со своими личными и деловыми отношениями, расставить все по своим местам. В ближайший лунный месяц притягиваются именно те люди, которые могут дополнить, чему-то научить, показать то, каких качеств не хватает, чтобы достичь гармонии. С другой стороны, партнер как зеркало высвечивает, отражает внутреннее содержание другого человека. И если постоянно притягиваются люди одного и того же типа характера, но вас это не устраивает, стоит задуматься, почему так происходит. Именно через других людей мы можем разобраться в себе, выявить старые проблемы, которые мешают в настоящем. Ближайший лунный месяц – это время для начала новых отношений, обновления своего окружения. Это время новых возможностей, завершения старых дел и подготовки новых. «Новолуние в весах» призывает всех к поиску гармонии и баланса в отношениях с окружающими. Это лучшее время для устранения конфликтов и поиска взаимопонимания. У многих нет желания основательно углубляться в какие-то серьезные темы и обсуждения. Скорее всего, именно эти темы становятся причиной неприятностей. А вот вопросы любви, творчества, искусства помогают сблизиться, улучшить любые взаимоотношения. Новолуние 6 октября происходит в период ретроградного Меркурия в Весах, который с 27 сентября по 18 октября. Новолуние в соединении с Марсом, что еще больше акцентирует характеристики знака Весы, который является знаком социальных взаимоотношений, дипломатии, эстетики, творчества. Лучше всего в это время направить свою энергию в дела, запланированные ранее, и избегать идей, внезапно пришедших на ум. Из-за усилившегося притока энергии необходимо принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от несчастных случаев. Прежде всего не торопитесь. Спрашивайте совета у тех, кто скажет вам правду о вас, даже если вам будет больно ее слышать. Транзит Марса по весам в соединении с новолунием благоприятен для сферы партнерства, помогает вывести существующие отношения на новый виток. В этот интервал времени, с 15 сентября по 30 октября, люди склонны помогать друг другу, учитывать взаимные интересы. Поскольку новолуние происходит в кардинальном знаке стихии воздуха в весах, то оно кардинально изменит ход всех событий. Причем ретроградный Меркурий в Весах призывает не торопиться, взвешивать все за и против, изучать любой вопрос глубоко, с логической точки зрения пытаться все обосновать. Только в этом случае практически исключается вероятность принятия ошибочных решений в новых условиях. Марс в Весах в статусе изгнания. Это время, когда нет стремления к борьбе. Люди чаще отказываются от намеченных целей. Однако, новолуние 6 октября дает новый стимул, призывает к действию. Поэтому подумайте, прежде чем сдаться. Сожаление из-за этого появится очень быстро. Будьте внимательны к знакам вокруг. Действуйте продуманно и все получится. Уже в первую неделю после новолуния появятся новые силы и необходимая энергия для того, чтобы продолжать потихоньку идти к своей цели, шаг за шагом, медленно, но уверенно. Сотрудничество и партнерство способствуют более быстрому и эффективному достижению результатов. Лунный месяц с 6 октября по 3 ноября – наилучшее время для возврата былых личных или деловых отношений. Это период, когда легко сойтись после длительного перерыва, начать заново любовную связь. Если вам дорог человек, сделайте первый шаг навстречу. Используйте обстоятельства этого благоприятного периода. Вселенная предоставляет шансы и возможности вернуть отношения из прошлого и начать их по-новому. Главное, не вспоминайте причину, по которой отношения были разорваны, а начните с момента знакомства. В партнерских отношениях старайтесь проявлять себя с наилучшей стороны. Это фундамент их успешного развития. Новолуние 6 октября способствует повышению жизненных сил, предоставляет дополнительные ресурсы для того, чтобы развить бурную деятельность в разных направлениях. С этого новолуния формируются необходимые условия для того, чтобы любая деятельность, бизнес, проекты развивались планомерно. Многие смогут добиться реализации желанных целей к концу этого лунного месяца. Самым сильным временем для планирования дел на месяц вперед являются первые сутки от момента новолуния. Поскольку новолуние в весах задают тон и темы на весь лунный цикл до 3 ноября, начинать его следует в гармоничных энергиях и спокойном состоянии. Избегайте раздражающих факторов и токсичных людей. Сосредоточьтесь на приятных вещах, любви, творчестве, интеллектуальном общении. Влияние весов выражается в уравновешенности, соотношении сил и поддержании мира. Это новолуние поможет определить ценность вещей и людей вокруг вас и найти лучшее, что поможет достичь баланса в жизни. Овнам, новолуние 6 октября может принести тревоги, которые в большей степени надуманы, обусловлены необходимостью делать выбор. Ведь новолуние происходит в оппозиционном знаке, в котором также находится Марс, управитель знака Овен. В течение всего лунного месяца очень сложно принять решение. Вы по многу раз склонны прокручивать в голове возможные последствия, прежде чем дать окончательный ответ. А этот процесс отнимает силы, настроение портится, что негативно влияет на все сферы жизни. Раки и козероги влияние этого новолуния ощутят очень сильно. Напряженный лунный месяц, но не обязательно все будет плохо. Напряжение может проявиться в работе без сна и отдыха, но результат может быть очень впечатляющим. Конечно, если лень победит, то нереализованная энергия трансформируется в разрушающую это могут быть болезни скандалы претензии к окружающим В ближайший лунный месяц важно определиться с тем что наиболее важно для вас и разработать стратегический план достижения желаемого пассивность капризы сомнения основные препятствия которые можно легко устранить если осознать то что каждый сам кузнец своего несчастья приготовьтесь к тому что придется преодолевать препятствия, сдерживать себя, искать компромиссные решения. Используйте потенциал этого новолуния для решения проблем в партнерских отношениях, поиска сотрудничества. В этом случае не будет времени на мрачные мысли и сожаления об упущенных возможностях. Близнецы, весы, и водолеи наиболее удачливы в ближайший лунный месяц представителям этих знаков зодиака сопутствует везение практически во всех делах в любовных отношениях происходят позитивные перемены многие находят своего идеального партнера или же возобновляют давние отношения благоприятное время для выяснения спорных вопросов юридических и судебных дел они будут решены в вашу пользу напомните должникам о себе в большинстве случаев вам все вернут если же у вас есть долги Появится возможность их погасить или найти подходящий для всех способ, как их преобразовать или перевести в другое качество, заменить услугой, товаром и так далее. Львы и стрельцы находятся в потоке, всегда оказываются в нужном месте в нужное время. Для того, чтобы максимально использовать потенциал новолуния 6 октября, старайтесь находиться среди людей, заявляйте о себе, продвигайте свои интересы, Будьте в центре и удача вам улыбнется. В целом, благоприятный лунный месяц. Вам предоставляются счастливые шансы и возможности. Главное, постарайтесь их рассмотреть, использовать по максимуму. Хорошее время для того, чтобы вспомнить о старых удачных проектах и давних партнерах. Можно снова повторить удачный прошлый опыт. Тельцы, девы, скорпионы, рыбы. У вас наибольшая свобода выбора. Важно вовремя начать действовать, не затягивайте с важными делами, но и не торопитесь. Используйте момент новолуния для определения наиболее главного, для расстановки приоритетов. Особых ярких событий может быть и не произойдет в ближайший лунный месяц, но зато это время упорядочивания и обретения баланса по наиболее волнующим сферам. Ищите подсказки в своем окружении. Другие люди помогут понять ваши плюсы и минусы, возможно, на своем примере. Для многих это также период залечивания душевных ран, восстановления внутреннего комфорта. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Мне очень нужны ваши лайки и комментарии для поддержки канала. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с теми, кому оно может быть полезным. До новых встреч. До свидания.